Ребята, вы мне не поверите, но лебеди едят морковку. Пойдем кроликов на клумму и картофу съедим. Диводивное чудо-чудное, белые лебеди едят морковку. Да. очку не relственного,